В пятницу 3 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые состоялась запись ток-шоу. Дебютной программой стали «Политические бои». Это новый пилотный проект политзавода, точнее блока «Ораторское мастерство и политические коммуникации». Специальным гостем в этот день стал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Олег Морозов. В последнее время очень активно наращивалась материально-техническая база Высшей школы журналистики и нашего телеканала «Универ ТВ». И вот все эти работы, наконец, уходят, подходят к симулогическому результату, то есть начало производства, массового производства контента, который будет общеупотребляем и на нашем телеканале, и востребован в целом в городе, и в республике, в студенческой молодежной среде и так далее. И вот сегодня такая первая большая уже программа пишется. Я думаю, что в перспективе очень близкой мы выйдем на ежедневный режим производства видеоконтента в нашем шоуруме. Политзавод – это проект по подготовке кадров для Татарстана, который образовывает кадровый резерв. На Политзавод приходят те, кто хочет реализоваться в жизни и стать успешным политиком. Политзавод собрал 780 заявок. В ноябре состоялись очные и онлайн-собеседования с кандидатами, по итогам которых в очный этап проекта было рекомендовано 200 человек. Участники проекта борются за то, чтобы стать лучшими и войти в топ-100. Сегодня Политзавод запускает а, очный этап. Очный этап посвящен политическим коммуникациям и ораторскому искусству. И недаром мы находимся в стенах Высшей школы, медиа, высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Сегодня пройдет новый формат. Мы запускаем пилотный формат проекта. Это политические бои. А, потому что молодые лидеры, молодые политики, если не хотят, конечно же, стать таковыми, должны научиться отлично говорить. Всего в поединке приняли участие четыре человека: Екатерина Граф, Антон Симонов, Марсель Серазиев и Дарина Фролова. Участники проекта подискутировали на самые острые актуальные проблемы студенчества на тему недавно избранного президента США Дональда Трампа и прошедшие события в мире. После тяжелого часового боя жюри удалось определить победителя. Им стал Марсель Серазиев. А, участники были очень сильные, все были подготовлены, все были в своей сфере специалистами, а, и появился, наверное, наверное, так сказать, более конкурентный по стилю взаимодействия, но в целом по... я доволен. Стоит отметить, что зрителями сегодняшней программы стали не только участники политического батла, но и пользователи интернета. Велась онлайн-трансляция. Телевизионную версию можно будет увидеть в ближайшее время на телеканале Универ ТВ. Диана Шилова, Леонардо Влитяров, Универ Универньюз.